Один пузырек два пузырька. три пузырька. Чотири пузырька. Пять пузырьков. Шесть пузырьков. Семь пузырьков. Восемь пузырьков. ДЕВЯТЬ ПУЗЫРЬКОВ ДЕСЯТЬ ПУЗЫРЬКОВ ОДИН ДВА ТРИ ЧЕТЫРЕ Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.